Приветствую всех, и это второй урок из серии по искусственному интеллекту, в котором мы будем реализовывать а, то, что наши боты смогут замечать нашего игрока и будут фокусироваться в, в его сторону. А, так, давайте приступим. Что нам понадобится? Нам понадобится контроллер. Давайте мы найдем Blueprint character logic а и здесь у нас есть а контроллер открываем его и здесь все что у нас есть это только запуск нашего древа поведения нам здесь нужно кое-что добавить давайте добавим а AI perception у нас отвечает за чувство нашего бота и мы здесь sense конфиг мы добавим одну конфигурацию это сайт конфиг чтобы наш бот мог видеть нашего игрока и здесь в Detection мы поставим галочки не только на Enemy, а также на нейтральных и дружественных павнов. То есть если в дальнейшем мы захотим э, дать проверку, к примеру, является ли павн дружественным, либо же врагом, то нам эти галочки пригодятся. Так, теперь нам нужно будет вызвать а, непосредственно проверку, а, кликаем правой кнопкой мыши по AI Perception от Event и здесь находим а, on Target Perception Update. Этот Event нам позволяет а, взять Actor, на который будет обращать внимание наш AI. И также стимулус, давайте сделаем брак, который позволяет нам, во-первых, получить правду или ложь на то, видит ли наш бот персонажа, либо какой-то другой вектор, либо нет. Также мы можем получать теги, локацию, где мы, к примеру, услышали звук или увидели персонажа. Также зрение и тому подобное. Нас на данный момент интересует только Successful Senses. То есть, если мы видим персонажа, либо же не видим. И, в принципе, также мы можем Stimulus Location тоже задействовать в этом уроке. Так. Дальше мы сделаем cast Так. Вот он. касту аниммен-черктер так надеюсь он не будет обращать внимание на самого себя поскольку у нас на данный момент искусственный интеллект также является Анимен чарактером. В принципе, мы можем сделать дополнительную проверку. Get get GetController uh, равен. Uh, либо равен, либо каст. Давайте, наверное, сделаем все-таки cast cast to. ILS Player Controller. То есть нам нужен конкретно AnimMan uh, Character с контроллером ILS Player Controller. Uh, есть еще один вариант. Давайте я вам его покажу. Мы откроем ILS AnimMan Character. Uh, и здесь что нам нужно uh, у нас есть теги uh, но эти теги да они как бы работают для всех классов они а character но если мы сделаем переменную тег uh, давайте тег Просто тег будет uh, тип name. Так, default value uh, мы сможем ввести на сцене. Давайте сделаем instance edit, был expose on spawn для переменной. Uh, перейдем во Viewport. И здесь у нас уже мы можем ввести тег. Давайте введем тег аи. Здесь тег аи. Для нашего персонажа мы ведем тег player. Для того, чтобы не делать много кастов, мы можем взять get get tag если он равен тегу player branch значит мы что-то будем делать в принципе мы можем еще попробовать сделать сет Эктор тегс а, точнее взять get Эктор, get эктар тег а вот get тег set тектер tags make array возьмем и запишем сюда к примеру наш тег до да, который мы вводим и тогда мы сможем получить тег отсюда так это мы на авентик нам не не нужен, нужно а нам нужен begin play Begin play. Сразу добавим Parent Begin Play для того, чтобы родительская логика от Base Character у нас проигрывалась также в этом черекторе. Запишем наш тег, который мы хотим получить. И возьмем. В принципе мы можем сделать проверку вот так из полученного тега если равен плеру да тогда мы будем делать что-то давайте проверим это Print string Visible Player, давайте сделаем зеленым, а здесь Not Player, если False, сделаем красным. Так, compile Save, нажмем Play, сейчас у нас Not Player, Not Player. у нас постоянно not-player, давайте возьмем тогда get tag наш tag, если так это не работает и тогда запись мы уберем Мы видим у нас есть visible player то есть на данный момент да, наш и и видит visible player просто у нас на тег э, в системе еще завязана камера поэтому мы лучше сделаем нашим кастомным тегом и не будем использовать теги персонажа mm -hmm. Вообще, как бы у нас еще здесь должны быть теги. В принципе, мы можем здесь добавить тег в дефолте. Так, давайте сделаем ему доп-тег AI. Доп-тег И здесь мы сделаем дополнительный тег. Player. давайте также проверим Я нашу работу с тегами возьмем наш тег player жмем play not player not player not player да, в принципе он у нас так не видит плеера то есть он видит плеера чисто по к кастомному тегу. Хорошо. Так. Это нам еще нужно будет. Так. По кастомному тегу. Что мы делаем дальше? Мы будем записывать. То видит ли он нас. Либо же не видит в наш blackboard нам нужен blackboard здесь э, добавить переменную boolean uh, c player save и также я пожалуй создам enumeration blueprint enumeration и uh, стейк этот enumeration нам поможет менять состояние для нашего AI. Давайте сделаем патруль и сделаем C-player. Ну и также мы можем сделать search player то есть поиск игрока то есть мы патрулируем мы видим игрока и мы ищем игрока так это мы сохраним и в blackboard также добавим numeration uh, и state здесь выберем ae state Сохраним это. И, в принципе, Blackboard пока что мы закроем. Теперь здесь мы возьмем, это мы удалим, чтобы оно нам не мешало. Мы возьмем Get Blackboard. Дальше мы возьмем Set Value Bool. И также мы возьмем SetValue Enumeration. Здесь нам нужно взять make literal name, для того, чтобы мы могли ввести название нашей переменной. Название переменной, конечно, лучше бы скопировать, чтобы не было опечаток. I-State. Мы вводим I-State. Здесь C-Player. Мы вводим C-Player. Так, если тег равен плееру, тогда мы э, будем передавать значение видимости, либо же невидимости. И также нам нужно сделать установку. На... Здесь мы возьмем branch. Возьмем также SENSET, то есть мы передаем значение видимости и также мы меняем состояние нашего искусственного интеллекта. Давайте это как-то оформим более-менее, чтобы не путаться. Так, и в случае если, Сейчас сделаем так, если мы видим, давайте я открою Enumeration. Если мы видим, то мы ставим единицу, поскольку здесь у нас будет индекс от 0,1,2. 0, Значит мы ставим единицу, если мы не видим, мы ставим, ну, либо патруль, либо поиск игрока. Давайте поставим патруль пока что. Так, здесь мы ставим единицу, если видим. Здесь у нас ноль, если мы не видим игрока. Так, здесь в принципе все. И теперь мы можем перейти к нашему древу. И использовать эту логику частично так селектор мы это двинем изначально у нас будет патруль снова берем селектор и если мы захотим сюда еще что-то добавить к примеру да берем еще селектор и берем Set Focus и подключаем. То есть Set Focus у нас э, указывается для нашего персонажа, чтобы он поворачивался в сторону игрока. То есть смотрел в сторону игрока. Так, здесь в принципе мы все сделали. Э, это мы закроем, это мы закроем. Теперь нам нужно менять состояние. Давайте добавим к селектору декоратор Blackboard. И в этом декораторе мы укажем IE State патруль. То есть, если равен ISTate патрулю, то мы переходим сюда. И обсервер аборт мы ставим на self. То есть над самого себя. Так, здесь давайте тоже добавим Sequence. Поскольку у нас будет еще логика для стрельбы. Здесь же. И на этот селектор мы добавляем снова Blackboard, снова декоратор и IE State. Только здесь у нас будет C-player. То есть мы видим игрока и должны, во-первых, сфокусироваться, ну и во-вторых, стрелять в его сторону. Давайте все сохраним и посмотрим. То есть, у нас искусственный интеллект заметил, и он теперь сфокусирован в нашу сторону. Так же, как и этот. Но нам нужно еще сделать один таск давайте set focus сделаем дубликейт и здесь э, пишем clear focus откроем его то есть нам нужно когда нас не видит искусственный интеллект нам нужно отключать фокус чтобы отключить фокус Нам нужно сделать контроллер от Так, нет, нам нужен контроллер. И сделать clear focus. То есть мы закрываем наш фокус, чтобы искусственный интеллект больше не фокусировался на игрока. Так, и давайте, наверное, добавим отладку. Отладку, отладку. Где-то здесь, наверное. Поставим print string, Выставим где-то 15. Для того, чтобы мы видели, видит ли нас искусственный интеллект, либо же не видит. Сейчас нас никто не видит. Если мы подходим, нас искусственный интеллект видит. Также нас видит этот искусственный интеллект, и на данный момент он на нас смотрит. Мы заходим за колонну, и он начинает просто идти. Единственное, что у нас фокус не выключается, поскольку а я склерозный, и нам нужно здесь сделать Claire Focus при переходе на а, патруль. Давайте посмотрим, нас искусственный интеллект видит, он на нас смотрит, мы уходим, и он начинает просто идти дальше. Когда он спиной у нас не видит, вот он нас заметил, снова повернулся на нас, я захожу за колонну, и он идет по своим делам. Так, давайте сделаем, чтобы второй наш искусственный интеллект также двигался по нашей точке патруля. Этого мы поставим поближе, чтобы они примерно шли один за одним. Save. И что мы теперь сделаем? Мы можем сделать стрельбу для нашего искусственного интеллекта. Давайте сделаем новый таск. Э, это мы закроем. Контроллер мы можем закрыть. В принципе. Единственное, что в контроллере нам понадобится еще одна переменная. Возможно. Ну, мы это посмотрим позже. Так, здесь давайте в персонажа Uh, добавим кастом на event старт fire uh. дальше мы перейдем uh, перейдем перейдем Наше древо поведения, новый таск, создадим Blueprint Base. Давайте сразу его назовем. Назовем мы его, соответственно, Fire. right Делаем каст ILS Anim Man -Charator. Здесь мы достаем Start Fire и делаем Finish для нашего стейта. Compile Save. Это мы закроем. Теперь в нашем персонаже нам нужна логика для стрельбы. Здесь ее конечно же нет. Во-первых, что мы сделаем? Мы включим аимминг. Давайте сделаем sequence. Возьмем do ons. Для того, чтобы проиграть один раз логику. И вызовем а имя это у нас в advanced locomotion это у нас по моему movement state нет это не movement state нам нужно посмотреть в класс default что это у нас такое movement system movement model нет нет Looking Direction. Это Rotation мод Нам нужно будет ставить АИминг. Ну, в принципе, мы можем выставить АИминг. Мы выставим Аиминг тогда, когда наш искусственный интеллект заметит персонажа. То есть давайте task. Set Focus. Откроем. И также Clear Focus. Откроем. И теперь здесь мы добавим ADD Custom Event. Custom Event Set aiming Set Aeming мы поставим дю онс для того чтобы проиграть его один раз и также мы возьмем rotation set rotation mod нам нужно rotation mod pi set rotation mod ставим Давайте поставим не иминг, а подадим сюда пин Для того, чтобы мы могли это все поменять уже в нашем каске. Давайте set focus. Мы возьмем ctrl.pwn, cast to animen. В принципе, мы можем сделать purecast. У нас в любом случае будет animen, поэтому ошибки быть не должно. Set Aiming. Выставляем Aiming. Копируем это и переходим в Clare Focus. И здесь мы делаем Looking Direction. Compile Save. Так, подключили. Compile Save. Давайте посмотрим, работает ли это. Set Rotation Mode. BPI Set mode, И подключим его без Do -once. Сколько он у нас прерывает... прерывает воспроизведение мода поэтому мы поставим так и теперь когда у нас здесь aiming здесь look in direction мы можем назвать play и увидим то что наш и идет и теперь он целится идет И целится теперь давайте сделаем что чтобы он стрелял а, так эти таски мы закроем нам не нужен нам нужен task файр и нам нужна логика для стрельбы. Давайте сделаем это. Set timer by function main, либо же set timer by event. Я сделаю по ивенту. Сразу сделаю promote to variable fire timer. Время поставлю, ну, пускай будет 0.12. Лупинг ставим true. Здесь делаем add custom event. Fire. И здесь мы будем воспроизводить логику стрельбы. Но для начала мне нужно сделать при старте fire cast и контроллер только он по-моему ALS и контроллер давайте возьмем get контроля target self то есть мы берем контроллер конкретно данного персонажа здесь сделаем cast to ILS AI-контроллер, то есть это у нас при старте стрельбы. Выполняется и здесь мы делаем следующее. Давайте сделаем здесь promoft Variable. Нам понадобится переменная нашего контроллера. Здесь возьмем контроллер. Возьмем get, так как мы назвали переменную, мы ее никак не назвали, поскольку мы ее не создали. Давайте создадим переменную, промоу to variable c а хотя нам не нужно создавать эту переменную, сколько мы можем взять информацию непосредственно уже из Blackboard. Возьмем get blackboard возьмем get value as bull, make literal name и здесь c player. теперь мы сделаем branch если true то мы должны стрелять если false то мы будем делать а, так, нет, а. мы будем делать clear timer то есть мы будем закрывать таймер и отключать стрельбу так стрелять давайте сделаем стрельбу line trace line trace by channel в принципе здесь можно спавнить projectile либо стрелять line trace без разницы просто line на данный момент будет быстрее всего возьмем давайте возьмем get vector location get вектор forward вектор здесь мы сделаем плюс умножим ну то есть обычный трейс с длиной трейсов умножить здесь сделаем конверт pin на float и умножим давайте на, на 5000 подаем end location подаем на старт uh, давайте сделаем он for duration да, For Duration сделаем. И, к примеру, здесь мы также можем сделать Play Sound at Location. Да, то есть с локации персонажа вызвать какой-то звук. Ну, давайте пусть такой будет. И давайте, наверное, я персонажа отодвину, чтобы его никто не видел изначально. Теперь мы заходим. Ну, опять, как обычно, я не выставил таск. Так, параллельно у нас таск в Fire. Так, трейс идет, да, но у нас трейс идет непонятно куда. Так, для того, чтобы трейс шел в нужную нам сторону, нам нужно трейс отправлять не в форвард вектор, а брать Get Player Character, брать его Get Location и отправлять трейс в его сторону. Так, жмем Play. И как мы видим, да, искусственный интеллект стреляет примерно на нашу сторону. Давайте поставим тайм 1. Fire. Так, и сделаем, что мы сделаем. Во-первых, здесь мы поставим abort self. Здесь мы добавим от декоратор Blackboard, чтобы он стрелял только в том случае, если он видит персонажа. Так, так, так. C плеер. C -player портал и сет плей. Так давайте посмотрим на наш сет фокус файр Но он у нас не совсем стреляет так. пока что уберем наш плейборд. Он нам понадобится позже. Почему он у нас не стреляет? Теперь. Так, возьмем, сделаем тогда так. Без каста. И здесь мы видим PaintString Fire Air, state, focus и fire, fire, set fire, да, нам нужно сделать еще кое-что. Это do on, чтобы произвести выстрел один раз, а, точнее, запустить таймер один раз и сделать reset. В том случае, если мы закроем таймер, то сделаем Reset. Compile, Save. Жмем Play. И как мы видим, мы стреляем каждую секунду. Стреляем к нашему персонажу. И теперь нам осталось добавить а, то, что если персонаж не враждебный, да, то он не будет стрелять. А, так, для этого нам понадобится переменная. Variable из нами И переменная Boolean. И давайте все-таки здесь поставим.. 12 <coughs> так 12 и если из enemy так instance 1 был expose Он spawn ставим делаем branch то есть здесь мы можем сделать проверку либо на то если у нашего а, бота оружие либо проверку на то является ли он враждебным. Так, если он враждебен, да, то тогда мы будем стрелять. Если не враждебен, то, в принципе, мы можем сделать принстриинг. Просто принц -стринг. И здесь мы сделаем то, что этот персонаж у нас будет невраждебным. С Enemy False, здесь и с Enemy True. Сохраняем все. Жмем Play. на весь экран. И на данный момент нас видит персонаж, у нас пишется Хэлла, то что он не враждебный. Этот персонаж нас видит и начинает стрелять по нам. Но в случае, если он нас не видит, то он просто продолжает патрулировать. На этом мы урок закончим. Если вам понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки и всем пока.